Вы знаете, на сегодняшний день любой человек знает, что такое дисконтная карта. И дисконтная карта есть практически у каждого. У кого-то в кармане, у кого-то в кошельке. Вот я для того, чтобы в двух словах рассказать о смысле этого бизнеса, привожу в пример дисконтную карту Икея. Если вы подарите такую карточку своим знакомым, ваш знакомый получит от этого выгоду? И мой собеседник отвечает «Да». А магазин, чью карточку вы ему подарили, получит от этого какую-то выгоду? И мой собеседник снова отвечает «Да». Он говорит, да, человек получит скидку при покупке. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, было бы справедливо, если ты с каждой покупки по подаренной тобой дисконтной карте получал бы небольшой процент от магазина за то, что ты помог ему найти нового покупателя? И снова мой собеседник говорит «Да, это было справедливо». Это... И снова мой собеседник говорит «Да, это было бы справедливо». Но, к сожалению, далеко не каждый магазин работает по подобной программе. Именно по этой причине мы работаем с нашим бизнес-партнером «Олифлейм Cosmetics. Это компания, которая дает возможность зарабатывать на приглашении обычных розничных покупателей. И на сегодняшний день, благодаря развитию интернет-технологий, этот бизнес можно развивать не только в том месте, где ты живешь. Как говорится, все наши знакомые находятся от нас буквально в паре кликов мышки сегодня. Они все пользуются интернетом, соцсетями. И поэтому покупатели, которых вы приглашаете, пользоваться этой продукцией, могут жить в любой точке мира. Слава Богу, Арифлейм очень хорошо при этом, что компания Арифлейм представлена практически в 62 странах мира. Вы можете приглашать людей, которые живут в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, в Польше, в азиатских странах. Таким образом, этот бизнес может быть международным независимо от того, сколько человек проживает в вашем населенном пункте. Ну, я скажу, что я живу в населенном пункте с населением в 3000 человек. Но это не мешает мне приглашать людей и в Екатеринбурге, и в Казани, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Владивостоке и в Калининграде. С приходом интернет-технологий границы этого бизнеса очень сильно расширились. И теперь любой человек при определенной настойчивости, при определенном терпении и вложенном труде может получать колоссальные результаты благодаря этому бизнесу.